Ну, в любом случае, любой путь, если он начат, он может условно считаться правильным. Потому что неправильный путь называется тот, по которому не ходит. А по которому ходит, этот путь всегда правильный. Куда он приведет, вопрос другой. Давайте будем немножко постепенно да, отвечать на ваш вопрос, потому что он такой достаточно глобальный и очень важный для каждого человека. Он важен. Да? Рано или поздно, 20, 30, 40, 50, 60, неважно, сколько. Но э, человек задаст себе вопрос, а собственно говоря, что я тут, какое мое предназначение, да, что жизнь моя, не шутка или творца. И заниматься этим также надо серьезно, как насколько серьезно ты это себе задаешь. Понятно, что методом проб и ошибок мы попробовали здесь, почитали тут, э, поинтересовались этим. И чем больше мы узнаем, читаем и интересуемся, тем в большей степени складывается картина. Другое дело, что эта картина пока не связана. Это как маленькие кусочки пазлики, которые вроде бы есть, возможно, даже есть все, но как их собрать, по какому образцу эта картина собирается, совершенно непонятно. И вот этот образец, он очень нужен. Система, с которой работаем мы в школе, она идет как бы от простого к сложному, но от главного к второстепенному, что очень важно, потому что мы начинаем с я есть, мы как бы с прикосновения к собственной сути начала понимания о том, что ты все-таки личность, индивидуальность в какой-то степени, хоть в какой-то степени проявлены или нет, да, и надо усугублять свое собственное здесь проявление, свое собственное отражение и оставление следов в мире первого внимания более серьезно и более плотно. Вопрос как, каким методом да, можно ответить лишь только после того, как происходит полное раскрытие своих собственных потребностей, внутренних глубинных потребностей. Это такие патетические достаточно слова, но мы на наших занятиях в школе стараемся перевести эти слова в более понятную форму. То есть чтобы от буминозного состояния чувства собственной тварности или напротив от чувства собственного от переизбытка собственной самодостаточности перейти все-таки к каким-то нормальным прикладным моментам для того чтобы развитие сознания в любом направлении в направлении соцумоли направлении магии или направлении психологической устойчивости шло правильно и планомерно оно всегда должно идти по системе даже если мы занимаемся развитием способности противодействовать системе да, и впускать сюда некоторые элементы хаоса, даже это направление всегда должно идти по определенной системе, чем бы ты ни занимался. Эффективнее всего будет движение, когда оно планомерное, когда ты знаешь, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать. Этот путь можно всегда пройти лишь следом за кем-то, кто эту систему уже сделал, потому что формирование собственной системы требует времени. Для этого есть школы, магические, психологические, социальные, какие угодно. В любом случае школа это всегда система, начиная от общеобразовательной школы социума, заканчивая любой магической школой, любым магическим органом. Не берем в эту линейку не ставим религиозные секты в любом проявлении, потому что любая религиозная секта не несет в себе идеи образования. Она несет в себе идею порабощения, любая любой ресурсов, знаний, ничего. А школа несет в себе идею обучения, значит нужна система. Поэтому то, что вы сейчас делаете, то, чем вы занимаетесь, чувство ваше понимание, что систему вы нашли себе правильно, это говорит о том, что вы придете какому-то определенному результату. Другое дело, что когда вы соберете все основные пазлы вашей же собственной картины, перед вами неизбежно станет вопрос, что с этим делать дальше, куда эту картину, на стенку вешать, да? тот подушку класть, да? или снова ее разобрать, собирать по новой. И вот здесь вам уже школа будет нужна, потому что этот путь уже исключительно индивидуальный. Как вам применять свою собственную картину вы будете решать исключительно сами, мы лишь поможем вам ее собрать. Пока по какому-то алгоритму, чтобы вы понимали, что оно связана, что ваше сознание это неразрозненные кусочки бытия, по чуть-чуть отсюда, по чуть-чуть отсюда. Это все какая-то картина, картина реальности, картина мироздания, картина мира, в любом случае она целостная. А вот как ее применять, можете решить только вы. Здесь вам никто не имеет права давать никаких советов. Другое дело, что когда вы ее соберете, вам уже не нужны будут никакие советчики на уничтожать, потому что уже в процессе сборки, уже в процессе развития себя, вам пойдет понимание, зачем все это было нужно изначально. Да, либо понимание, либо воспоминания, потому что когда-то вы это все знали, зачем вы сюда пришли, с какой целью, что сделать, или что не сделать и так далее. Я полагаю на да? Вопрос. Спасибо. А как правильно понимать, вот то, что ты. Как трактовать правильно? А вот это мы как раз учимся, как трактовать, потому что на каждом уровне развития сознания метод дешифровки, получаемой информации он свой. И никогда нельзя с одним единственным нерилом, например, с имерилом эфирного тела, своих собственных ощущений подходить к расшифровке сигналов, импульсов информации, которая идет, например, от тела каузально. Это разный язык. Это как разный язык, да? то есть мы сейчас с вами например, говорим по-русски, а чтобы понять каузальное тело, надо в совершенстве знать латынь. Вот сначала обладеваем инструментом латыни, ну с латыни поусловно, Буркина да, посол, фарси, неважно, сначала обладеваем этим инструментом, потом учимся расшифровывать. Вот на каждом этапе мы обладеваем новой техникой дешифровки сигналов, которые нам посылает свой же собственный внутренний мир. Взаимоувязываем это с сигналами внешнего мира и учимся читать реальность просто по-другому.